Всем привет дорогие друзья, не забываем про раздачу Tally Wallet, где за регистрацию дают 100 монет, за каждого приведенного человека 50. Переходим по ссылке, вводим email, жмем Join White List, подтверждаем на почте, попало в спам, ну а дальше приглашаем друзей, если хотите. Ваша статистика, сколько приведено, реферальный код, реферальная ссылка. И кнопки социальных сетей можно размещать готовые публикации. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.